Здравствуйте! Сегодня я расскажу о том, как похудеть во время климакса. Правила для похудения во время климакса. Похудение во время климакса практически ничем не отличается от похудения в другое время. Но будьте готовы к тому, что вес будет уходить медленно. Ведь во время климакса снижается метаболизм, и организм учится жить в другом гормональном режиме. Чтобы похудеть во время климакса, нужно соблюдать следующие правила. Заведите дневник питания, записывайте все, что пьете и едите за день количество время пропорции и так далее записывайте сколько часов спите гуляете и так далее важно считать сколько воды вы выпиваете за сутки не чая а кофе а простой чистой воды ведение такого дневника укажет на все ваши недостатки в питании которые можно будет устранить рекомендуется сбрасывать 3-4 килограмма в месяц так как от быстрой потери веса может появиться обвисшая кожа и чтобы не было большого стресса для молодого организма, как правило, не пышащего огромным здоровьем. Чтобы похудеть во время климакса нужно сократить порции. переходя определенный возрастной режим организм начинает меньше расходовать энергии. Это связано с замедлением обмена веществ. Необходимо следить за тем, чтобы в меню было достаточное количество белка. Суточная норма белка от 65 до 117 грамм в сутки для мужчин и от 58 до 87 грамм в сутки для женщин. Белок это строительный материал, он необходим для костей клеток, сосудов и прочего. Старайтесь кушать больше разнообразных овощей. Это могут быть тушеные овощи и сырые. Ограничьте употребление консервированных продуктов и полуфабрикатов. Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки. Богатые клетчаткой продукты надолго создают иллюзию сытости, что позволяет избежать перекусов виновников лишнего веса. Дневная норма клетчатки около 30 грамм. Большое ее количество содержится в авокадо, около 11 грамм в одном плоде, о трубях, зеленом горошке, шпинате, орехах, яблоках, ананасах, брокколи, редисе, цельной пшенице, бобовых грибах, овсянки, гречке и неочищенном рисе. Многие из перечисленных продуктов бобы, грибы, орехи) являются к тому же прекрасным источником белка. Идеальным питанием считается свежая рыба, овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Особый упор необходимо делать на овощах, твороге, Субтитры твердых сырах, мясе, постных видов. Для нормальной жизнедеятельности похудения во время климакса организму человека достаточно 1900-2000 килокалорий в сутки. К процессу похудения во время климакса нужно подходить взвешенно, не нужно отказываться от любимой пищи немедленно. Простые углеводы тоже необходимо снизить. Так, например, если вы очень любите сладкое и мучное, нужно постепенно уменьшать их количество и употреблять его в первой половине дня и для большого насыщения тщательно переживать постепенно вы сами захотите вместо вредного пирожного или куска торта полакомиться полезными фруктами сухофруктами орехами или медом на формирование новых привычек уходит примерно месяц всего месяц вам нужно потерпеть дискомфорт а дальше будет лучше прислушивайтесь к вашему организму со временем вы станете выбирать более полезную пищу отдавать а предпочтение овощам и фруктам чтобы худеть во время климакса нужно соблюдать режим для ускорения метаболизма который помогает организму избавиться от жира необходимо питаться мелкими порциями 5-6 раз в день. Перерыв между приемами пищи не более 3-4 часов. Чтобы худеть во время климакса, нужно больше двигаться. Движение – это здоровье. Невозможно похудеть во время климакса без физических нагрузок. Физическая активность не только сжигает жир, но и подтягивает кожу тела, позволяя избежать дряблости и растяжек. Интенсивные тренировки опасны, поэтому нужно остановить свой выбор на менее активных видах спорта. Быстрая ходьба – бальные танцы, плавание в бассейне, бодифлекс, пилатис и йога. Но прежде чем отправляться на занятия, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Используйте любую возможность двигаться, будь то поход за ребенком, внуком в школу или сад, поход по магазинам или прогулка с питомцем. Найдите себе увлечение. Как показывает исследование, люди, у которых есть любимое хобби, реже страдают от лишнего веса. Ведь стрессы, которых так много в современной жизни, снимаются активным отдыхом и увлечениями. А Заедать стресса ни в коем случае нельзя, это ведет еще к большей депрессии. Не забывайте про питьевой режим. Часто мы путаем чувство голода с чувством жажды. Постепенно вводим привычку пить много простой чистой воды. Вода всегда должна быть у вас под рукой, и неважно где вы находитесь. Сначала будет сложно, но пройдет время, вы втянетесь и употребление воды станет обычным ритуалом. Обычно это 2-2,5 литра в день, если нет медицинских противопоказаний. А если вы отекаете, то пить необходимо первую половину дня. Ужин должен быть не позднее, чем за 4 часа до сна. И напоследок раскрою вам один секрет. Пророщенные семена – это поистине волшебная еда. Полезные ростки обладают мощной энергетикой. Они простимулируют обмен веществ, повысят иммунитет, выведут токсичные вещества и наладят пищеварение. Самые полезные семена для проращивания – пшеница, гречка, лучше зеленая, семена тыквы, семена подсолнуха, соя, семена кунжута и чечевица. Самыми полезными считаются ростки, которым всего 1-2 дня. Далее полезные свойства их снижаются. Доза употребления от 1-2 десертных ложек до 2-3 столовых ложек в день. Пророщенные семена нужно употреблять обязательно в сыром виде. Можно добавлять в салаты йогурты. На этом все. Питайтесь правильно, знайте во всем меру, вы всегда будете здоровыми и красивыми. Если вам мои советы понравились, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением и будьте здоровы!